Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет о ножах и мента. И по традиции сразу договоримся, если какой-либо из жизненных примеров легко натягивается на вас или у товарища был подобный случай, во главу угла ставим следующий тезис. Пациент трезв, и по умолчанию у него нет ни малейшего греха за душой. Ну, пиратская винда дома на компьютере не считается. Поехали. Один из самых часто задаваемых вопросов у меня в личке, это «Как мне отмазаться, если меня приняли с ножом на кармане?» Другая интерпретация этого же вопроса Что мне им сказать, если у меня при обыске нашли нож? И правильный ответ тут, ребят Либо ничего, либо правду Начнем с самого простого правда. Правду говорить легко и приятно Особенно если она правда сейчас за вами И поэтому не горбимся, не сутулимся плечки расправили, головку повыше Не оправдываемся Не говорим с позиции виноватого Правда заключается в том, что для ношения ножа У вас есть конкретная причина Которую не грех и озвучить а эта причина у нас для всех возрастов, для всех полов, одна на всех и звучит она следующим образом. Я ношу нож каждый день. Еще раз. Я ношу нож каждый день. Точка. Ни слова про самооборону. Как только рядом нарисовались погоны, забываем слово самооборона нахер. Вообще, пожалуйста, не вспоминайте про самооборону с ножом на улице. Но если рядом нарисовались погоны, на них соплили звездочки, слово самооборона табу. Зачем ты с собой что скажешь? Я его ношу каждый день. И откуда мне знать, может, ты его для самообороны таскаешь? О, глянь, какой клинок здоровый. О, шире ладони. Убить можно. Хо, хо хо хо хо еще и Кровосток есть. А ты в курсе, что любой нож с одноруким открыванием в России является холодным оружием? Не, я не ношу нож для самообороны. Более того, данный нож не является холодным оружием, потому что производителем была произведена его сертификация, и по ряду признаков он не попадает под определение холодного оружия. В частности, то-то, то-то, то-то. Тьфу, -то. Она смотрится всяких пидорасов на ютубе Можно, конечно же, рассказать о том Как удобен нож быту Насколько легко им удобно скрывать коробки И лечить торчащие нитки Как он прекрасно заменяет недостающий в данный момент Молоток дамкратове весло В общем, причин у нас так же много Как вейперов утром на остановке Главное помните, что главная причина Почему вы носите нож с собой каждый день Лежит на поверхности Вы тупо носите нож с собой Каждый день Альтернативное развитие диалога – это полное отсутствие диалога. Ну, помним, да, основной тезис – трезв и ни малейшего греха за душой. Отсутствие диалога это радикальный метод для крайне хуёвых жизненных ситуаций, от которых не застрахуешься. Вы оказались ни в то время, не в том месте. Рядом где-то что-то произошло, и вы оказались похожи на какого-то проходимца. Недобор палок в РВД или просто ваша конкретная рожа и быдловатая манера поведения. Не понравилась конкретному моменту, и он, захватив ваш паспорт в заложники, требует, что вы прошли с ним в отделение. Ну, вы понимаете, ну просто сегодня не день Бекхэма. Если тебе нет 18 лет, то тут все предельно просто – молчим, ждем родителей. На все попытки разговаривать, а поверьте мне, попытки разговаривать будут, в отделениях далеко не дураки работают, помните, что твой язык – твой враг, поэтому держим его за зубами. Это не значит, что нужно уйти в полную молчанку, вы все равно этого не сможете сделать, рано или поздно вас разведут на эмоции или откровенный разговор. Да ладно, что ты артачишься? Ты же ничего не нарушил, что тебе боятся. Рано или поздно вам все равно придется пообщаться с ментами. Главное при этом помнить два основных принципа. Первое. Я отказываюсь говорить по существу не потому, что я тебя мент погано не уважаю, а потому, что мы ждем моих родителей. Я сейчас устал, напуган и на нервы. И поэтому ничего говорить не буду. До 18 лет ответственность за меня несут мои предки, поэтому ждем их. Прошу войти в положение. Ой, да ладно тебе, что ты как целка после пятого аборта ломаешь? Ты что думаешь? Я хочу с тобой тут до полуночи сидеть. У меня самого дома такой же, как ты, а Болтус ждет. Просто подпиши вот тут и все свободен. Будь мужиком, блядь. Второй принцип. В данной конкретной ситуации, когда греха за душой нет, а день с самого утра что-то как-то не сдался, никогда ни при каких условиях ничего не подписывайте по горячке, независимо от вашего статуса. Будь вы свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Ты чё, сука? Самый умный, что ли? А ну давай подписывай, а ты сейчас на 15 суток поедешь. Никаких последствий не будет, если вы примените способ так называемого осознанного заблуждения. То есть мы не врем, не лукавим, не уходим от разговора, а помня, что неровен час у нас свидетели легко могут стать обвиняемыми. Прямо честно, откровенно глядя в некоррумпированные глаза полицейского, заявляем: все сказанное мной неровен час может обернуться против меня, а против себя я. Свидетельствовать не буду. Поэтому ваши писульки подписывать сегодня отказываюсь. что ты мне тут вату катаешь? Тут что, не то написано что-то? Тебя зовут так-то, так-то, маму так-то, папу так-то. В 10 часов вечера был остановлен сотрудниками полиции на улице такой-то. Васю Пупкина не знаешь, главного экстремиста всей Руси видел только по телевизору. Ту что, неправильно написано, что ли? Все правильно. Подписывай давай. Не подписывайте. Устал, напуган, что-то может обернуться против меня, против себя и свидетельствовать не обязан Поэтому ждем родителей, если вам нет 18 Или адвоката, если вам уже сильно за 18 Ради бога, не бойтесь, что вас дома мамка заругает, если узнает, что вы без вины виноваты и сидите в ментовке Вам до последнего будет казаться, что еб твою мать, да всего-навсего свою закорючку поставьте И все, домой пойду свободно, к любимой приставке А если мамка узнает и все, пиздец, месяц из дома гулять не выпустит Сейчас старики такие перед экранами, йог твою мать, месяц гулять не выпустит, мне ваш ваши проблемы, Марья Ивановна. Молодежь, запомните, одна неверно поставленная закорючка может вам всю жизнь поломать, поэтому ничего, никогда по горячке не подписывайте. Осознанное заблуждение, все сказанное вами может обернуться против вас. А я, извините меня, не дурак. Против себя свидетельствовать не собираюсь. Откатимся немного назад, зрители всех возрастов интересуются, что делать, если угрожают арестом на 15 суток. В смысле не хочу сдавать отпечатки пальцев? Че, до хуя умный что ли? А, -а, а, ничего не нарушил. Ну, посиди, посиди, ща найдем, что, нарушил и поедешь на 15 суток. Чтобы с достоинством выйти из такой ситуации, представьте, что у вас нет ни семьи, ни девушки, ни работы, ни обязательств. Как в анекдоте? Пьете? Нет. Семья, дети есть? Нет. Работа, учеба есть? Нет. Я бы на вашем месте пил. Получая угрозу 15 суток, нужно как минимум выразить скептиз, а как максимум искреннюю радость. Представьте себе, что вы бомж. И, наконец-то, вы будете ночевать не в коробке под мостом, а поедете в теплое, отапливаемое помещение, где еще три раза в день кормить будут, еб твою мать, спасибо, братан, я не знал, как время до выхода новой серии «Игры престолов» скоротать, а ты прям выручаешь. Шутки шутками, на 15 суток – это классическая пугалка, суть которой – вывести вас из душевного равновесия, а ожидаемая реакция на нее – это страх. Поэтому очень важно показать, что не фраер, тут такое фуфло не это вообще не напугал. И с высокой долей вероятности вы отстаете свое и ни на какие сутки не поедете. Помните, решение закрыть вас на 15 суток сами полицейские принять не могут. Им для этого нужно доставить вас в суд и провести всю процедуру, вплоть до вашего осуждения. А для этого, соответственно, им придется фабриковать что-то смехотворное, типа матерился в общественном месте. И поэтому, если вы просто оказались не в то время, не в том месте, ну сами понимаете, на такой должностной подлог, ради дела, которое выеденного яйца не стоит, даже самые и мусора не пойдут. На этом на сегодня все. Напоследок напомню, что менты и мусора – это две большие разницы. Лично я к ментам отношусь с превеликим уважением, благодарен за ваш нелегкий труд, и для меня навсегда аббревиатура «мент» расшифровывается как «мой единственный надежный товарищ». А мусоров я презираю, ибо сам чту закон и имею право того же требовать от граждан полицейских. И если мент сознательно нарушает закон или идет на какую-нибудь подлость, пусть это часть его профессии, пусть ему кажется, что он так делает мир лучше. Для меня он навсегда становится мусором. Без вариантов. До новых встреч! Вот для моих зрителей сильно старше 18 лет. А, понимаете, мужики и женщины? Раньше подобные вопросы у меня в личке интересовали всех, кому не лень. Всех полов, всех возрастов. Но вот поскольку я уже года три провел на острие ликвидации на живой безграмотности, заметил, что крайнее время интересуют подобные вопросы только людей, которым до 18 еще жить-дожить. Именно поэтому очень важно. Отвечать на подобные вопросы, а не закрываться от общения с этими малолетними дебилами. Вы себя-то в этом возрасте вспомните? Я сомневаюсь, что мы были с вами сильно лучше. Как бы это пафосно не звучало, но сейчас все мы с вами, ребята, вот все вы, кто кипишит обзорчиками и распаковочками на ютубе, мы сейчас составляем для будущих поколений наследие. И пока мы этим занимались, я, может быть, вас удивлю, но уже одно поколение выросло. И следующее на подходе. Поэтому взрослые люди, если вы уже сформировали свою точку зрения, очень важно, чтобы вы ее высказывали. Хотя бы в комментариях я не призываю снимать отдельные видео или там ссылаться на мой канал, да, ну нахер. Вы сформируете свою точку зрения? Вы выскажете ее хотя бы в комментариях или на своих ресурсах. Аудитория Ютуба очень сильно помолодела. Она оттуда уже не уйдет, не привязана своими свинками-пеппами и всякими мистерами Кити. Когда они вырастут, они должны нас найти и услышать правду. Поэтому давайте кипишим. Нас теперь дети смотрят. До новых.